Что, ребятки сегодня я еду в рыкань уже полпути проехал блин места такие что проехать в некоторых местах вообще было сложно поэтому едем для меня абсолютно новый маршрут впервые я по нему еду заодно я смотрю что за дорога вот. запарится жара сегодня, блин ну 23 передавали а по факту наверное градусов 30 уже есть вот, И сейчас отправляемся на речку. Река Хава. Поехали, друзья, мы подъехали к парусу. Это взлетная полоса. Здесь аэродром. Сейчас мы позвоним Петру и узнаем, сколько будет стоить полет на самолете. Да, алло. алло, Петр, здравствуйте. Да, ага. А скажите, пожалуйста, вы летаете еще? Нет. Уже не, да. Лета... Уже не летаете, да? Извините. Все. Они не летают. Ну что ж, друзья, откровенно говоря, хотелось бы поделиться своими впечатлениями этой дорогой до реки Хаву. Пока я еще не доехал. Но по хорошему счету я уже нормально подзадолбался. Ехать осталось километр два. Ну просто жара невозможная. Я решил чуть-чуть постоять значит просто я сгорю, весь обварю. мне такая поездка сто лет не нужна поэтому дорогу лучше выбирать ту асфальтированную по которой я ездил до этого на машине в принципе вот уже видно сосновый бор, я его вижу блин, не хотелось ругаться, но у меня эмоции просто переполняют едешь как будто по ну, каким-то шпалам Вроде чуть-чуть осталось. А по такой дороге, блин, уже сил нахрен нет. А куда мне ехать? Туда или туда? Сейчас будем убегать. В общем, нам надо в другую сторону. Мост в ту сторону, а нам надо прямо. Но я поснимаю. Здесь место такое достаточно интересное. Сейчас мы подойдем. Может, здесь ходьбы не было. Ходьбы а здесь. Сто пудово есть в этом районе. Так. Вот он мостик. О, что здесь купаться прямо сейчас? Вода чистая. Классная вода. Так, ну я приехал, я уже как бы искупался здесь. Вот. Там основной детский пляжик. Вот здесь можно с тарзанки попрыгать. Если она, конечно, еще осталась. Я сюда, кстати, не заходил. Сейчас все сниму, покажу. Этот пляж находится в Ракане. Дачный поселок Сосновый Бор. Тарзанки нет, она была здесь она в принципе летом скорее всего будет то есть здесь глубина где-то по пояс можно попрыгать вода очень чистая под водой сейчас тоже поснимаю так но ну, это такой вот будет тарзанка здесь на сто процентов летом ребятишки на великах приехали С этой стороны, не знаю, блин, на машинах можно, конечно, ехать, но так себе. Через дачу там тоже машина особо. Нет, там поставить нормально, но места совсем мало. Колея в одну машину. Так, ну а здесь вот такой мелкий пляжик находится. Здесь можно перейти вброд. Вот. в брод на эту сторону, а в той стороне сосны. Ребятишки, как вам это местечко? Нормально? А? Нравится? Давай. Здесь для детей вообще отличное место. То есть здесь отдыхать с детьми. Самое такое крутое место вода чистая прозрачная и есть где отдохнуть сейчас дальше пройдем я покажу еще дубы растут на, на вот этой стороне то есть и палатки поставить можно и сосновый лес есть то есть как бы все все в одном хотите палатки можно на той стороне поставить можно также на этой стороне, ну под соснами такой себе, конечно, не знаю, может сосна рухнуть, и <смех> будет неприятно. Так, М -м, какой здесь аромат, соснами пахнет, шишечки везде валяются, елочки растут, вот они, пожалуйста. Место, конечно, шикарное для отдыха, с палатками здесь просто безупречно. Если останавливаться, наверное, лучшее место в Новоусманском районе. Нет, есть, конечно, не, не самое лучшее, это одно из мест, однозначно. Вот дуб растет. Вот здесь чуть попозже будут эти олени, жуки появля... появятся, будут их большое множество. Сейчас пока нету. Здесь они всегда есть. Вот Но сколько раз приезжали. Сейчас еще рано для них. Так, ну и давайте я вам покажу, продемонстрирую, какая вода чистая. Поснимаю хотя бы немножко под водой. Прекрасный пейзаж, не правда ли? Там еще прямой можно дойти до памятника. Но ну, а по всему еще я начал снимать рыбок на свой телефон. Водостойкий. И вся водостойкость у него исчезла. Вот лежит сушница. Скорее всего всего ему хана поэтому не надо проверять телефона есть у них влагозащита или нет скорее всего она есть но от дождя поэтому я расстроен конечно но не особо сильно пока буду с обычным кнопочным телефоном ходить что делать всем добра